Всем привет! Поехал здесь на Нужно купить для мебели мебельную фурнитуру. Собираюсь сейчас шкафы. Вот необходимо купить штанги меб... к мебели к этой. Также нужно приобрести различные ручки и шарниры, крепления все. Вот едем туда смотреть, потому что в других магазинах что-то смотрел, непонятно все, что никто ничего не может проконсультировать, так что поехал в Леруа, там посмотрю сам, все потрогаю, пощупаю, тем более там большой ассортимент, ну, судя по сайту я посмотрел. В общем, едем. Вот вокзал у нас ремонтирует. Построили новый, вообще такой здоровый, какой-то будет вокзал, корпус. Но дороги здесь, конечно, не очень только так можно резину пробить, рельсы вообще на сантиметров 20 ходят из дорожного полотна, так что все, едем, направляемся в Леруа. значит взял все необходимую фурнитуру в которой нужно ручки петли различные вот эту вот штангу хромированную и конечно цены меня немножко удивили на 4 734 рубля ручки ручки взял тоже вот такие хромированные у нас уже где-то есть шкаф вот такие так что вот ну, крепление штанги так что такие цены сейчас у нас да не только у нас они везде такие видимо. гамачок взял еще в подарок от дедушки детишкам пусть качаются отдыхают на гамаке так скажем все едем домой Дети там в бассейн полезли. Сейчас пойдем посмотрим, как они там будут купаться. Дели уже купальники свои. Лето, жара вообще стоит. Только приехал с работы, они тут дома. Ну давайте, залазьте. Ну вот как? Ничего страшного, залазьте сегодня, почистим. Давайте. Да, давай залазьте, вот так вот, надо воды вам добавить, да, немножко. Дай. Ой, ой ой перебросил. Папа, Ну, туда, вылазьте на угол, возьмите. Залазь, Аленка. Вот здесь залазь через бочку. Под краном. Под краном. Краном. Ой, под краном. Давай, Полька, ныряй. <связывая> <связывая> <связывая> Ой, большой бассейн нужно нам ставить, да? Ой. Давай. О, все мимо. Нет, картошку упала. Стой, давай, <свист> все. Да с кепкой ныряй прямо. Дай <свист> все Дай она Сейчас. <нырнется. свист> давай, давай. Кепки прямо Три нерпы байкальских. Да? Три байкальских нерпы говорю. А да, нерва развеселилась, это я! Я, развеселилась! растут уже. Тут что тоже потесоны здесь потесончики Какие красивые петуньки баклажанчики тут растут где-то уже даже есть цвет. Цвет даже есть у баклажана, мульчи тут насыпали, а вот еще цвет один есть. Морковка, правда, не очень у нас какая-то. Как-то редками, вот здесь, допустим, вообще нету, хотя садили ленточкой такой. Вот и горошек у нас начал плодоносить. Сейчас вырастет вот, вот до сюда. И начнет вниз расти опять потом. Вот здесь тоже везде зарождаются стручки. И одуванчики наши любимые. Сливы много в этом году. Вот смородинка у нас уже начинает чернить. Это черная смородина. А вот здесь вот красная. Тут она помельче немножко, но полезная. Очень полезная красная смородина. Это черная у нас тоже. Это марин корень отцвел. Такие вот у него интересные. семена после цветения внутри яблонька у нас в этом году немножко побольше плодов даст в том году всего одна такая ранеточка была а в этом году даже вот здесь немного есть вот это у нас черешня либо вишня вот это куст видимо вот этот замерз все-таки зимой И Почему-то ягодок совсем не видно. А нет, тут есть немножко. Это черешня. На одной ножке одна ягодка. Это черешня. Может снизу, а вот здесь видно вот они. Плоды небольшие. Что у нас в теплице находится? В тепличке у нас салатик. рукава, салатик, помидорчики. Это у нас старая теплица. Здесь тоже помидорчики. Там была редиска. Также тоже укропчик. Здесь тоже что-то, какие-то какие -то салаты. А вот это у нас клубничка ремонтантная. В том году перед зимой мы ее высадили. И уже в этом году начали ее есть. Уже несколько плодов сорвали. Вот и здесь тоже помидорки дорчики цветут и также вот здесь клубничка растет говорят, что она до самого чуть ли октября дает ягод дает ягодки вот, ну, пленку надо будет перекрыть скорее всего, не знаю, на зиму, наверное, так и оставлю а скорее всего возможно нужно будет ее Весной перекрыть, пока еще ничего не распустились, никакие деревья. Нужно будет ее перекрыть пленку. Уже вся износилась. Петунька, конечно, красивая вообще. Вот еще у нас растет капуста цветная. И говорят, что нужно садить вот эти вот цветочки. Не знаю, как они называются, но они такие вонючие. И они типа отпугивают от капусты всяких гусениц, всяких бабочек. А, вот мне жена подсказала, бархатцы, вот эти цветочки. Они типа отпугивают от капусты всяких бабочек, капустниц. Посмотрим. Это свекла. Свекла у нас есть часто свекла можно никогда ничего не делать она все равно вырастет даже вот здесь уже такие здоровенькие свеколинки О, это кабачки уже скоро будут самые маленькие свежие кабачки будем их жарить вот они и здесь кабачки у нас и здесь кабачки, и там кабачки. Ой, шмель. Жимолости у нас в этом году тоже почему-то не очень много. Выборочно. Но такая достаточно крупная. Угу. Вкусная. Картошечка у нас вот такая кучаная Уже поднялась. Больше чем полметра, наверное, стала. Везде. Зашла. Яблонька наша. Вот это что-то яблоко вообще плохо. Ну, вроде поливаем? вроде, Маленький бассейн, надо будет в конце лета взять по акции какой-нибудь побольше. Ну, думаю, надо... вот. ну да, я сегодня смотрел. Кстати, в Леруа дорого. А, а еще побольше? Ну, на поляну греться. На парковку греться. Давай, проводи зарядку. А вы что не приседаете-то? Пять, шесть, семь, шесть, семь девять, тебе десять. Ты а? следи за детьми. Приди, Давайте, прыгаем теперь. Прыгаем 20 Раз, два, три. Не так прыгать. Вот так. Раз, раз, два. Не хотят что-то спортом заниматься совсем. Побежали. А, ты, Ксюха, без тапочек? Да. Я могла, Кто да. тут бегает? Теперь можно приседать. <связать> <связать> Это, наверное, вот Гамачок наш. Сейчас, пока у нас качели нету, мы повешаем этот гамак на нашу будущую качелю. Вот сюда. Сейчас мы просверлим вот здесь отверстие или здесь и вон там и повешаем гамак. Сейчас нужно будет замерить высоту, на которой будет гамак, и вымерить расстояние, на котором сверлить отверстие. метра два с половиной, наверное, три высотой. Качелька у нас. О, здесь уже расцвели. Цветочки. Беленькие. Ну, нютки на глазки в этом году прямо размножились. В том году было немножко 2-3 кустика, в этом году вообще много прямо вон там. И вот эти ирисы красивые, конечно, цветы. Ирис. Такой вот у нас огород. Ага, вот еще пиончики. И вот здесь пиончики у нас красненькие. У вас везде по периметру вот так пионы. Кроме вот этих двух. Здесь марин корень. И вот этих два кабачка. Вот это и вот этот. И одна сосиска вот это вот. Я не сосиска, я Ксюша. Сосиска ты. А ты? А ты? Ну что, все, повесили вам гамак? Раскачай меня. Давайте на луну отправим. Давай. Солнышко сделаем тебе. <свят> Опа. Опа. Довольные дети. Я... Все. Здесь можно с спать, А потом гамачок вот так можно вот так сделать, сделаю здесь потом. Да тихо ты, Но что оршь? Туда я скажу. Вон там потом можно будет сделать карабинчик, и вот здесь тоже. И при желании вот отцеплять и на качеле качаться. качелю. А качелю куда девать, если на нем качаться? Опа! Качелю? Да. Отцеплять? Это как? Качелю. ну качелю да. тоже на крючках можно качели убирать. И все, вот так подцепил ее и все убрал, а гамочок повесил, ну или гамачок или или в другое место гамачок или вот сюда трубу какой-нибудь сделать. А такого не осталось? Ну что, как вам? Нравится? Да. Вот ты перекуркнешься так, он туда он ударишься на ту палку, он там зеленая. Внизу. У тебя и так вот синяк, смотри какой. Где? Вот. На ноге. Вот этот? Да. Я его не ну, временно. Ой. Короче, повесили пока так, гамачок, Ой. а там дальше будет видно. И... Вот. О, воробушек там что-то у нас на сосне. Что-то добывает. О, улетел расстрелил пиончики да расцвели ну как, покажи как ты умеешь конечно, как давай на ну. карбатка а на ну, мостик вставай Хорошо. мостик вставать ну да переворот переворот молодец а на ну, ноги теперь а на ну, ноги обратно Н нет но ну, на ноги вставай вот так сейчас с мостика Молодец. Умница. А ты можешь так? Да. Покажи. Разговорить в магазин. А, черный. Так, теперь я на Я могу даже через шпагат. Ну-ка. Через шпагат сделать? Ну, как через шпагат? Покажи. А, вот так вот? да. Ну, да, здорово. А назад? Ага, упала. А назад? Что, булочки ела сегодня, наверное? И теперь давай переворот туда ногой. Молодец. Теперь я также. Блин, ну дай мешка. Ой, и правда. Вот сюда. Ну Синтрика. все, ладно, задавайте, а, качайтесь. А в сентри... угу. Я в вот животик хочу. Так, Молодец. И... Акробатки. А Мими. Зубы когда вырастут уже у вас? У меня уже второй прорезался. Точно прорезался. Папа, быстро все Две тыквы одинаковые. Да, все. Бассейн-то вам чистить? Да. Вот. Пойду почищу бассейн. Отключай, потому я что, я что уже загрязнелся. Сейчас покажу, как я чищу бассейн бассейн с помощью вот такого дренажного насоса. Я его запускаю в бассейн, вот так вот зафиксировал поплавочек, чтобы он был всегда включенный. Ну и сейчас, в общем, покажу как, то есть сам насос находится в самом бассейне, здесь патрубок со шлангом и шланг выходит в ведро с синтепоном и все, провод в розетку и пошел фильтровать через себя воду, пропускает воду через себя и фильтрует ее в ведре. Вот таким вот образом упакован синтепон в ведро, и а внизу ведра наделаны вот такие вот отверстия и шланг вставлен, получается, вот сюда. Ведерка с насоса он поступает именно сюда, через синтепон очищается, отсюда выходит уже чистая вода и все. Это к насосу. Вот такой, такой метод очистки. Ну, плюс еще химия, конечно же. Вот таким вот образом чистится бассейн. Насос захватывает воду, качает его в ведро. И вся грязь остается на синтепоне, а чистая вода выходит. Сейчас еще добавлю немножко химии. Таким образом я чищу бассейн его профильтрую, Сейчас добавлю еще немножко химии, хлорку добавляю и дизальгин. Вот сейчас прочистим его немножко и все. И можно заново купаться. Ну, выждать, конечно, сутки нужно, наверное. Вот, и дальше будем купаться. Вот такой у нас денек сегодня, точнее вечер. Сегодня был рабочий день, но быстренько вечером поснимал. Завтра попытаюсь выложить это. Всем пока.